Всем привет! 24 сентября на всех стриминговых площадках страны состоялся релиз нового сольного символа Тайны певицы из коллектива Олега Винника, которую давно называют его тайной женой. Трек «Подруга» представляет собой легкий микс танцевальной музыки, ироничного текста и глубоко драматического сюжета а также повествует одну из миллионов женских историй, происходящих сплошь и рядом в нашей повседневности. Про боль любви, которую невозможно измерить, променять или подкупить любыми благами. Главная мысль композиции заключается в том, что не все в жизни продается и покупается. Можно дарить украшения, часы, машины. Но это не заставит другого человека тебя полюбить. Комментирует премьеру Тайюне. Мы часто ищем в своем избраннике определенные качества. Можем нафантазировать, каким он должен быть. Но залог крепких искренних отношений – это не только восхищение положительными сторонами партнера, но и принятие всех его недостатков. Автором слов и музыки к песне Тайюне выступил Олег Винник придав композиции фирменный лирический вайб с удивительно присущим ему сочетанием грустинки и улыбки. В последнее время люди буквально забросали нас комментариями с просьбами о том, что хотят слышать больше песен в исполнении Таюны. Поэтому мы осуществили желание слушателей, подарив им новый трек «Подруга». Не скажу, что это одна из самых сложных моих музыкальных работ, но создавалась она довольно долго, порядка двух лет. Писать для другого артиста всегда очень трепетно и ответственно. Зато потом, слушая песню по радио, понимаешь, что не зря не торопился. Продукт должен созреть. Настояться, как вино. Поделился Олег Винник.